Мы с вами видим, что воздействие по второму кругу может идти как посолонь, так и противосолонь. А это значит, что иудаизму подвластно через первоосновы, напоминаю, возможность погружать человека в пространство, в воздух, воздействующий на Землю, и Земля, воздействующая на воздух. Помним эти два слоя. Да? Первый слой это чисто физическое пространство, вы его изучали на первом слое Земли. А второй слой это ментальное пространство тоже своеобразного качества. Вам теперь осталось только открыть свои конспекты и почитать, что же это такое с вами было. Вот это было жалкое подобие того, что иудаизм делает с в его заботам иудеям. А как он это делает? А очень просто. Управляя первоосновами, он может управлять, соответственно, эффектом воздействия, эффектом проявления стихии в самом сознании человека. Например, стихия Земли дает возможность тяжести. Значит, соответственно, если мы воздействуем воздухом, мы можем большой поток, например, воздуха направить и сделать сознание искусственно легким. То есть не тяжелым, с малой бытийной массой. Но можем поступить и наоборот, с землей воздействовать на воздух и тогда сделать искусственно сложным сознание. Таким образом, сознание, включенное в иудейский эгрегор, приобретает качество искусственной легкости, но искусственной сложности. Теперь вдумайтесь, что это за сознание. Легкое сознание с малой бытийной массой превращает человека с, такой, с таким прообразом грузика да, в такое зависимое, очень несчастное существо, которое даже упасть-то нигде не может, его как перекати-поле везде катает. Да? Как еще обеспечить рассеяние? По миру, если иудеи, в общем, те же люди, они тоже очень любят строить дома, вести хозяйство, заводить детей и с места никуда не двинуться. Если вы почитаете историю вавилонского пленения, да, это прообраз Моисеева исхода. Вот когда уже их сказали: "Все, ребята, пленение закончилось по домам", в общем. С большим трудом они выпихали процентов 20 своих несчастных заложников, да, своих несчастных существующих в рабстве иудеев. Да, потому что все остальные сказали, куда? Куры, хозяйство, банки. Мы тут уже, между прочим, все разбогатели. Мы тут уже все достаточно хорошо себя чувствуем. Почему вы лишаете нас возможности? Такой жить там, где мы детей уже нарожали все-таки, 70 лет пленения, это достаточно серьезно зачем же нам это надо да? и вот конечно выгоняли вы, вы их на землю обетованную правдами и неправдами потому что сами-то они как раз идти туда не хотели, хотя на реках Вавилонских плакали справно, но а, обеспечить Отсутствие возможности пустить корни можно только одним единственным способом: делать их искусственно легкими. Как сделать? Воздухом. Надо постоянно им давать информацию своеобразного качества, который выхолащивает Землю, который выхолащивает первооснову. Почему представители этого, этого, этой веры и этой крови, потому что там это все очень записано, никогда не ассимилируются на той земле, на которой они живут? Никогда. Они всегда анклавами, всегда гетто. всегда И причем гетто строить не для них, гетто-то они как раз строят себе сами. Да? Все ребята, которые описывали принципы существования гетто, например, там, в каких-то европейских странах, например, в Вильне, да, в, той же, там, в Австрии, в Вене, в Берлине, сами от себя веселятся. Если еврейское племя приходит куда-то, они первым делом строят себе гетто. Сами, их никто не заставляет отделяться от людей. Им как раз предлагают, пожалуйста, вписывайтесь в нашу культуру, давайте обмениваться, вы нам свое знание, мы вам свое знание. Нет. Все. Что это подразумевает? Это вот как раз Воздух, который гонит информацию очень специфического качества, выдувает пустоты, постоянно выдувает в первоосновах информацию, которая имеет отношение к чужой культурной среде. он, конечно, на первооснову зло, все, что не отторы, все зло. всё зло. Да? И вот это озло, вот, а оно как яд, да? оно вычищает, как бы обнажает до, до костей человека, снимая с него плоть, которая наросла, и оставляя ему только ему кости, которые ему даны как бы, непосредственно самой структурой. Все, что ложится сверху на остов, не должно существовать, только остов. Да? Поэтому у иудеев и правило такое есть, ни одно слово в Торе не должно быть изменено. Таким образом мы с вами видим, мы Работая с системой иудаизма, имеем возможность наблюдать это воздействие на ментальном плане, в специфическом состоянии Земля-воздух и, соответственно, физическом плане воздух-земля, воздух, воздействующий на Землю. Вот там вы увидите эти эффекты. И если вы поднимете свое описание этих систем, вы увидите, что Просто вот как под кальку, да, такой гротеск-гротеск. Буддизм давайте возьмем, да, система, которую вот уж никто никак не предполагал. Но это состояние, которое вы прекрасно знаете, вода, земля, да, погруженность в тайну. Но в крайнем случае либо болото, либо тайна. И действительно, когда прикасаешься к буддийской системе, вот этот восьмеричный путь, и то, что у них нет космогонии, и то, что у них нет бога фактически, да, потому что в Будда не бог, Будда пророк, да, посвященный, но никак не бог. У них нет системы поклонения, то есть у них ничего этого нет, хотя срок ее гораздо старше, чем все вот эти вот системы, которые с ней, с ней же и присутствуют. За пять тысяч лет или шесть тысяч лет уже, которые она существует, там не изменяется вообще ничего. Вот ничего. Но таинственность, да невозможность, что, собственно говоря, отчасти это верно, потому что все многие, например, многие техники глубокого погружения в себя, многие техники изменения себя, например, йедические практики, которые описываются как высшие практики самоосознания, да, состояние нирваны. Этого никто из религиозных систем не добивался, кроме как буддизм. У них действительно эти практики есть, но ничего не приносится ни в развитие, ни в социум. Это такая система самопознания, самопогружения, самосохранения, без малейшей попытки хоть как-то изменить свою цивилизационную среду. И тот кто, тот, кто бывал в восточных странах, тот, кто был в странах, в которых буддизм превалирует, да, например, классика, та же самая Индия, Сначала очень долго поражаются, почему такая нищета, почему благодатнейшая страна, которая с благодатнейшим климатом, да, где все люди просто вот кучкуются рядом друг с другом, да, если посмотреть расслоение, распределение, да, и вообще людей, которые живут на этой земле, мы видим, что там плотность какая-то совершенно сумасшедшая, абсолютно сумасшедшая, Там ресурсов столько нет, сколько там плотность. Да? И вот они продолжают жить в этой антисанитарии, в вот средневековое состояние цивилизации, рожают бесконечно детей, эти крысы, это дизентерия, от которой они мучаются и страдают. Вернее, как они уже адаптировались, мучаются и страдают в основном туристы изнеженные, которые не очень понимают, куда они приехали. Да, и вот это вот все, сначала как бы цивилизованного человека, который привык мыть руки перед едой, это все его сначала дико, дико удручает, но те, которые отрицают как бы, да, могут отнести в сторону прелести цивилизации и которые погружаются непосредственно в самоучение, находят в нем столько, сколько не даст ни одна религиозная система, присутствующая на других землях. Это очень древняя, очень глубокая система, которая претерпела огромнейшее количество дополнений, видоизменений, Ни в коем случае ничего не отрицается, а все копится, копится, копится. И эта информация, которая копится, вот это состояние вода, земля. Она копится, ничего не отрицается, и вы знаете сами, проходя это состояние, что вода, воздействующая на землю, да, она дает возможность оплодотворения, то есть там обязательно что-нибудь будет расти, да, это состояние такого готовности к рождению. Да. Это земля оплодотворенная, но еще не рожающая, но при этом при всем Стихия воды, на которую действует Земля, это как раз та самая тайна. Но зато вторая крайность, это вот это глубинное сохранение знаний, которое никому из цивилизованного мира совершенно не доступно. То есть такая глубина, это такое проникновение в сакральное, до которого европейской цивилизации еще шагать и шагать Одно, не один век возможно даже и шагать, а возможно даже и не век, то есть видите, да? и стоит вам только открыть свой конспект и почитать, что с вами происходило на состоянии земля плюс вода и вода плюс земля, вы сразу же увидите подобные проекции. Конечно, они не имеют доступа к огню, они не имеют доступа к воздуху, и если им это надо, они соединяются с системами, которые им это предоставляют, в свою очередь отдавая системам то, чего они хотят. Вот, например, в Индии была английская кол кол колонизация, да, и они ну, очень много чего цивилизационного привезли. Взамен они англосаксам отдали немножечко своих знаний, своей информации. И посмотрите, пожалуйста, каким образом начала развиваться английская культура, Английская музыка, английская литература, с момента и о, до окончания колонизации Индии. Сравнивайте исторические факты вам тому в подтверждение. Христианство ненаглядное, да, где мы его видим? Сектор э, Огонь воздух э, вода, огонь-вода. Понятно, что опять же, только до второго круга, значит, мы работаем через первоосновы добро, свобода, и, соответственно, управляем этими, через эти первоосновы всем третьим кругом. Ну, христианство, собственно говоря, то и позиционирует. Освобождение. Несмотря на то, что ты раб, но вечная жизнь, спасение души, то есть свобода и спасение, у них это приблизительно как бы знак равно, да? ну и добро. Христианство как раз и напитывало первооснову добро и никому ее, собственно говоря, не отдало. Да? А оно, как если иудаизм работал со злом, то христианство в противовес работало с добро. А, так вот они друг друга как бы в некотором смысле и уравновешивали, да? в мировых масштабах, конечно. А, соответственно, через эти первоосновы они воздействуют на стихию воздуха и, стихии, и воздействуют на стихию огня. Огонь плюс вода. А, вернемся к буддизму, извините, я не сказала как бы самое главное. Да? Состояние земля плюс вода это дает искусственную тяжесть. Помните, мы с вами, когда работали да, вот на, на этом стихийном моменте, мы говорили, что земля, увлажненная водой, становится дышащей, тяжелой. Да? То есть таким образом искусственно подгружается вот эта вот бытийная масса через это. Да? И поэтому вся эта индийская философия, она как-то в европейских глазах выглядит ушибко значимой. Ну, ушибка значимая. То есть опять же, это искусственная подгрузка. Земля в чистом виде у них такая же, как и у всех. Ну, Ничего не изменяется. Но если добавить в нее компоненту воды, она утяжеляется. Да? Помните, как в советское время сахарный песок продавали, поставь на ночь рядом с ведром воды. Вот тебе уже не один мешок, а полтора. Ну вот здесь приблизительно тот же самый эффект. И что еще делает? Да? Она, земля плюс, вода плюс земля делает воду медленной, то есть замедляет время. Вот таким вот искусственное замедление времени. Поэтому вот эта искусственная тяжесть и искусственная медленность дает возможность этой системе существовать долго и без изменений, делая таким же и людей, которые в нее включены таким же. Причем, чем ближе человек как бы, находится ко второму кругу, тем больше на него это влияет, потому что тот, кто находится в третьем круге, как ни странно, да, он имеет меньше как бы, возможности пользоваться этим, этой оккультно-стихийной силой, но при этом при всем сохраняет чисто житейски большую свободу. Он имеет право быть не религиозным, он имеет право быть цивилизованным, он имеет право как бы, жить во всех четвертях, если эти четверти проецируют себя внутрь третьего круга. Полагаю, я подробно и понятно объяснила, и так возвращаемся к христианству. В этом смысле христианство в сочетании огонь плюс вода делает огонь как бы маленьким, то есть чем больше воды добавил, тем меньше и короче становится вот эта вот амплитуда. Поэтому сознание христианина оно может быть удлинено системой самой христианской системы, и тогда человек становится там, святым, пророком, каким-то оккультным учителем для остальных христиан. Это искусственное удлинение за счет чего? За счет уменьшения воды. То есть там становится меньше эмоций, у него становится меньше своих собственных желаний. Огонь, соответственно, разгорается, но разгорается не для себя, а разгорается для того, чтобы усилить вот эту самую дивную амплитуду, которая для всех прочих, включенных в эту же систему, делает человека сверхзначимым. Вот так усиливается бытийная масса попов, вернее даже усиливается не бытийная масса, поскольку здесь земля ну, совершенно никак не влияет, единственное, что в воду, в воду можно подкачать, но воду подкачать можно только лишь э, к проявленной земле, а как правило у э, принадлежащих христианскому культу, они, они с землей не, не, не состыкуются, они вообще не по земле ходят, они по воздуху летают. Более того, вы можете с ними поговорить и они вам обязательно будут рассказывать, что все плотское, все земное, это от дьявола, это от лукавого, это очень скверно и что плоть это наш но это они от иудеев, конечно, да? поэтому в этом отношении, если они иудейские темы задействуют, то тогда они имеют доступ к первоосновам, связанным с Землей, тогда они утяжеляют их искусственно. Но, как правило, как правило они не, если вы посмотрите в общем -то, на попов, они большой-то особой тяжестью сознания не отличаются. Но зато они отличаются достаточно большим таким глобальным размахом, что в свою очередь позволило христианству в очень короткие строки распространить себя. В очень короткие сроки. Потому что огонь, воздействующий на воду, делает сознание искусственно быстрым. То есть они, как бы вскипятив воду, Облаками переносит ее да, на любое пространство. И вы помните, это стихийное состояние, огонь, воздействующий на воду, это dream, да, это мечта, это перенос себя на любое пространство, тут вот миссионерская деятельность, да, о которой мы говорили. Вот это как раз и есть христианская парадигма. Они могут через вот эти свойства распространять себя максимально далеко. И очень быстро они распространяются, потому что, во-первых, идут по пути наименьшего сопротивления, а во-вторых, была еще одна славная система под названием митроизм, которая на плечах римских легионеров для христианства протоптала очень удачные дорожки римлян даже дороги замостили, чисто, чисто традиционно, чисто в ритуальных целях, да, то есть, мол, все, шагаем, шагаем. Ну и мусульманство, конечно, то, что вызывало достаточно большие вопросы, сектор воздух-огонь. Также мы с вами, если прикинем, как это все происходит через первоосновы добро и через первоосновы традиция, воздействуют на стихии, которые сопряжены как бы с этими первоосновами. Огонь плюс воздух искусственно раздувает огонь. То есть в этом смысле он делает искусственно длинным. Если христианство делает искусственно коротким, то есть таким недалекое сознание, очень недалекое, то здесь делается искусственно длинным. То есть это вот не то чтобы учения какие-то глобальные, а возможность проявить себя, наверное, так, скажем так, мудро-философском ключе. Потому что если мы возьмем, например, христианскую философию и исламскую философию, то суфизм, он как-то посильнее, наверное, будет, да, чем, чем христианство. И очень многие науки, математика, это спасибо Востоку, да, спасибо мусульманству, философия. Ритуалистика, вся ритуальная магия, она вся сделана на суфизме и на исламских культах, потому что у христианцев даже близко ничего подобного не было. Да, максимум, что иудеи смогли упереть у шумеров и у месопотамцев, да, так это их ритуалы экзорцизма, но это потому что связано как бы с интересной для них первоосновой зло. Больше они, собственно говоря, ничего от них из магической ритуалистики не брали, все остальное это компиляция у других народов. Вот. А э, Ислам он вдумчив, у, у них очень серьезные были разработки, в том числе и собственные разработки. И они бережно относятся к своей, к своей традиции, да? но при этом при всем это искусственное бережение, потому что э, огонь через воздух делается искусственным.. Это искусственно длинная, знаете, как вот вытянутая жвачка, да? вот, вот, она, вот она стала искусственно вытянутая. Но стоит только подуть, например, холодному ветру, стать меньшему огню, оно закостенеет, зондивеет и рассыплется. Потому что оно не имеет воды, оно не имеет жизни. И поэтому они всегда идут туда, где вода. Ну, с пустыни, в пустыне с водой вообще сложно. Да? Что еще происходит в мусульманстве? Огонь, воздействующий на воздух, как раз делает сознание, другая крайность, искусственно простым, потому что огонь воздух выжигает. И чем больше огня, тем больше вот этого выжигания. Воздуха становится мало, и первооснова традиции способна быть заполненной только очень однобокой информацией очень однобокой, очень простой информацией, односложными фразами, какими-то простыми догмами. Ничего сложного там быть не должно. Поэтому это скорее наука, чем философия. Но опять же, это крайности, крайности, которые имеют отношение к тем, кто приближен к религиозной системе. Кто приближен к религиозной системе. Это философы, воздух, воздействующий на огонь, и это Ученые да, это науки, это огонь, воздействующий на воздух, это крайности, это и учителя, это и их имамы, которые могут вести собою формировать традицию и вести с собой все остальное народа население. Отсутствие воды, отсутствие земли делает в этом смысле их нечувствительными. Не их дикая нелюбовь как бы и презрение к женщинам, да, то есть это вот отсюда, поскольку они не знакомы с силами воды и земли, делает для них эти силы ничтожными. Ничтожными. Но в этом отношении они зависят от земель, они зависят от людей, которые, которые этими силами распространяют. Именно поэтому мусульманство и буддизм существуют на тех же самых землях. Они в этом смысле, как бы ассимилируя краями, очень краями друг друга, с одной стороны обмениваются недостающими пакетами информаций по, по возможностям управлять стихиями земли и воды, но в то же самое время они заинтересованы в пространстве, на котором они живут. И вот это вот пространство, поскольку оно очень плотное, вот эту ассимиляцию приводит к стычкам, к диким стычкам. Последняя история с Рахинджи, тому, собственно говоря, примела, резали они друг друга и резать будут, потому что территория мала. Но резнята она как раз происходит на уровне третьего круга. А почему? Потому что все что происходит во втором круге, специфическим способом отражается в третьем. И если сознание человека просто, например, мусульманское, да, сознание просто, потому что искусственное упрощение идет да, через высушивание, выжигание, я бы так сказала, даже воздуха, да, и в то же самое сильная экспансия да, именно экспансия, через усиление огня, она делает сознание тех же самых мусульман как бы непримиримыми, абсолютно непримиримыми. И в третьем круге, там, где точка сборки человека выше ментала не поднимается никогда и возможность самостоятельно соединить в себе недостающие стихии, у них отсутствует априори, все это выражается в захватнических мероприятиях, потому что взять недостающую стихию можно силой. Им не хватает воды и земли, они идут завоевывать воду и землю, они идут завоевывать женщин, они идут завоевывать землю. Все в ком это проявлено. Но, впрочем, об этом мы с вами будем еще говорить. Но сейчас, на ближайшие две недели исследований, вот это вот понимание уменьшение стихии, увеличения стихии, каким образом сознание человека перемещается на то или иное пространство и закрепляется в этом пространстве только через его принадлежность к эгрегориальной системе, хотя человек может чувствовать себя абсолютно, например, атеистом, но живя, предположим, в христианской среде, вот он атеист, живет в христианской среде, христианская среда воздействует на воздух и на воду, соответственно, на его мысли, на его эмоции в человеческом мире, усиливая воздух, он составляет с водой обращаться, как бы ускоряя или замедляя темп течения времени, делая время человека подвластным себе. То есть человеку время не принадлежит, не может возможности управлять сам каузальным своим планом, а значит не может управлять событиями. Соответственно, его необходимость, огонь и воздух Огонь высушивающий воздух делает, например, воду, простите, огонь, высушивающий воду, делает эмоции например, самого христианина да, очень простыми, очень примитивными, и в конечном итоге, если очень много огня, то в конечном итоге просто изгоняя их вовсе. А, Но ну вот что интересно, все эти религиозные системы, мы с вами знаем, они появлялись последовательно, и самое последнее, например, мусульманство появилось. Да? И до недавнего времени, если вы посмотрите на исторический процесс, оно было не очень сильно развито, не очень сильно активным. Более того, и воевали с ним, и бивали его, и последняя к к к колонизация Ближнего Востока, да, когда англичане там, по линейке им границы нарезали, все это говорило о том, что мусульманство было совершенно не сильной системой, бесправной системой. А это значит, что должна была быть какая-то еще система, которая свою силу компенсировала. И вот такую функцию выполнял как раз коммунизм, которое все это происходило в одно и то же время. И на 70 лет они заняли вот эту недостающую возможность, потому что коммунизм это тоже была религия. И посмотрите, как шло воздействие на сознание человека, а не так ли, как это делает мусульманство через воздух и через огонь. Мы наш, мы новый мир, кто был ничем, то станет всем и так далее. Да? То есть огонь, иссушающий воздух, постоянно иссужающий, делает сознание человека простым, но яростным, подверженным идее, в свою очередь воздух, который воздействует на огонь, делает сознание человека длинным, позволяет ему совершать определенного рода экспансию, позволяет ему в большей степени охватывать временной период. То есть делает много, но при этом старается захватить как можно больше эмоций, как можно больше воды, как можно больше чувств. И воздействуя на чувства, воздействуя на эмоции, начинает развивать какие-то специфические грани культуры, цивилизации, конечно, в ущерб чему-то другому.